Остановили остановили. Гаишник, гаишник остановил. Документы показывать нужно? Нет. Нет? Нет. Взятку будешь брать? Да. Да, дай ему взятку. А ты нас отпустишь, когда взятку возьмешь? Да. Точно? Да. И не будешь больше останавливать? Нет. Точно? Нет. Сто процентов. Да. Обещаешь? Да.

Хорошо, договорились. Все, можем ехать. Да. Э, мужик, тебе нормально? Ага. Че, клюет? Ага. Сука.

Короче, вот это наша стоянка, нахуй, бипековская, бля. Вот мы ходим по приворам, да. Это уже оттайло. Вон там только антенна торчит, бля. Можно на крышу наступить, прыгать, как Марио, нахуй, здесь, бля. И Вот она эта. А? Это люксовая. Давай, Йотка, пойдем. Вон еще одна крыша. Смотри, служебная машина наша стоит. И вон там, где ничего не видно, там тоже машины стоят. Смотри, вот служебка Вот это служебка наша.

<laughs> Вообще труба, да? Ту. Да. <laughs>

Снимаю, давай, давай, фриралинг.

Только в России так можно, блядь, крышу крыть зимой, когда метры снега. Это в Липецке, да?

Горела дотла машина, правда? Вот тебе и зима и подготовили машину к зиме. Все сгорело, вообще выгорело, ничего. Одна железяка осталась. Папа, дай руку. Ничего, сейчас вытащим тебя. Застрял в снегу. Папа. Да, прикол. Я долго не мог отважиться на это серьезное решение. Сейчас.

Я сбрею свои усики. Боже мой, я их два года растил. Два года. Я это сделал. Ебатый, в рот, да как так-то, а? Настя, ты дома? <плодил> <плодил> О, сегодня у нас котлетки.

Сегодня у нас блинчики Настя, я же просил котлетки Ты эти блинчики каждый день готовишь? Пошли, пожалуйста, я совсем забыли. Неужели так сложно запомнить? Господи, я не прошу многого Это что такое? Ты что, издеваешься, что ли? Слушай, классно А сметанка у нас есть? Похоже Давай Да, смотри Давай

Ебать, Калифа похоже. Пиздец. Да. Ебать. Пиздец. Пиздец. Да снимай. У них тапочка, короче.

YouTube, жди! Как дела? А? Как дела? Нормально. Погода сегодня как? Хуйови. Хуйови. Куда пошел ты? Вот. Песок. Че песок? На его. Че на его? А? Че на его? На его вибу вот, <свят> а потом. Выебешь? Вибу. Выебешь? Кого выебешь? <свят> ты куда собрался? А? Куда идешь?

Ты куда идешь? Ты куда идешь? Ты, ты куда идешь? Ты куда идешь? Вот А он где Ну, и чё, чё дальше? Эй, Юндус. А? Вот, а потом время Скажирал Вот, вдруг где Чего? Чего? Я же не понимаю по -тожески.

Всем привет, мои бьюти-богини. Вы мне все дофига много умного пишете. И даже Оксана мне пишет. Спасибо, Натуля, за твои советики. Я насосала себе на шубу. Шуба хороший салат. Оливьешка еще потом. Но оливьешка это совсем совершенно другой уровень, левел. Другой вообще. Девчули, шуба, это не просто

Поддержи. Это уровень вашего благостояния. Да, и когда вы такая в шубе, то все в маршрутке поймут, что вы дофига богата и знаменитая. И не будут передавать деньги за приезд через вас. Это не шутки, я езжу на маршрутке под номером один водитель армянин. Зорик. Зорик.

вообще 교ftec old days Надо, на LightingON OFF! ты какой-то как пойдёт?